Привет! Хочешь узнать, как вкуснее сварить раки? Запоминай! Две части воды, одна часть молока. Сразу солим и добавляем специи. Соль по вкусу. Специи классические. Укроп и лавровый лист. Самый лучший укроп можно встретить летом, когда он сорван из земли. Тогда он ароматный и очень хорошо передает свои вкусы ракам. Что же делать зимой, когда укроп есть, но он тепличный, нет запаха. Я вам рекомендую зайти в любую аптеку и купить его семена. Стоят они дешево и хватит вам их надолго. При данном рецепте приготовления раки в молоке очень Важно уследить за тем, чтобы молоко не выкипело. Оно любит это делать, поэтому чаще приглядывайте. Ожидаем, когда полностью закипит и добавим раки. Как только пена начинает подниматься и вот шевелиться, говорит, чувак, все, я уже сейчас выйду, убавляем в этот момент температуру, и бросаем раки. Раки среднего размера варятся не более 15 минут. Максимум еще 5-7 минут и можно просто постоять в горячей воде, в кипяченой. Или в нашем случае в молоке. Не варите их долго, потому что мясо становится жестче. Ну и почему рак, сваренный в молоке, гораздо вкуснее сваренного в воде? Молоко придает более нежный и сливочный вкус мясу. Попробуйте, не пожалейте.